Если кот неутонимый авантюрист, он витамин А. витамин А. витамин А. витамин А, витамин А, витамин А, витамин А, витамин А, витамин А, витамин А. витамин Тале, витамин Тале,